И сейчас я хочу сюда пригласить еще один первый плод Божьего создания. Она закончила реабилитацию, и она сейчас поделится своим свидетельством. Всем привет. У Вас так много, слава Богу. Сегодня день жатвы, и Бог вызвал меня свидетелем. Свидетелем того, что не только, не только земля приносит плод, но сегодня Бог... Жнет центр реабилитационный. Сегодня центр приносит плоды, делает дела Божьи на этой земле. Вот. Мне посчастливилось быть этим плодом сегодня. Меня зовут Алена, я родилась в христианской семье. В детстве я любила Бога, я была ревнителем, я много знала о Боге, но я не знала Его голос, я не умела его слышать, потому что не была рождена свыше. Слово «откровение» для меня вообще вызывало очень много вопросов. И ну, поэтому меня скорее можно было назвать таким маленьким фарисеем. А ближе к подростковому возрасту, слушая свидетельства других людей, как они покаялись, я ну, все чаще задавалась вопросом, где мой путь к Богу, как я к Нему пришла. Потому что, ну сколько себя помню, ну, я все где-то возле Бога. И среди сверстников я стала чувствовать себя белой вороной, я стала усердно пачкаться в грехе, в мазуте. У меня крылья все слиплись. Я, но ну, Зато я была черная, не могу летать, но зато я как все. Семь лет назад я обрела независимость от Бога. Я ушла из церкви, объявила этим, это родителям. Тем самым я отказалась от своих родителей. И чтобы не переносить, чтобы не страдать от всех тяжестей, тяжести, которые ну, были в тот момент, у меня каменилось сердце. Я чувствовала себя счастлива, я думала, что у меня все хорошо, что я свободная. И ну, почему-то вот порой ночами я вставала, стояла на кухне, смотрела в окно на Луну и плакала. И думала, а что, если у меня все хорошо, а о чем мне так тошно? И ну, вот как Бог нас создал поклонниками, я стала искать, чему поклоняться. Вот. А так как я воспитывалась в христианской семье, то есть, ну, этот мир не, не мог мне ничего предложить, чему я могла бы поклониться. Меня не интересовали деньги, шмотки. В людях я тоже находила мало чего интересного. И я два года назад пришла в индуизм, обрела себе религию. Там моя душа нашла успокоение, какое-то утешение, которого она просила. Она, душа просила Бога, потому что ну, в детстве она уже, была, она уже знала о Боге. Вот. И за два года я стала глубоко посвященным адептом этой религии. Я хотела уже стать монахом в этой религии, я хотела уйти от мира, потому что мир меня совершенно перестал интересовать. И тут Бог так чудесно устроил мою жизнь, что тут я попала в тупик. Даже с точки зрения той религии я не могла продвигаться дальше ни в материальном плане, ни в духовном расти, никак ничего, ничего делать. Монахом уж подавно не могла стать, потому что у меня конфликт с отцом. И Бог так сделал, что те боги, вот та религия, они, они меня отталкивали говорили, иди решай вопрос с отцом. Ты не можешь здесь сейчас находиться. И ну я такая не понимаю, как, я же не могу примириться, я же знаю, что нужно для того, чтобы помириться с отцом, нужно принять Христа, я делать этого точно не хотела. И тут Бог стал говорить со мной через посторонних совершенно людей, через прохожих ко мне подходили. И люди, которые совершенно не знают нашей ситуации с родителями, они просто знают, что я с ними не общаюсь много лет. И они очень категорично и очень уверенно мне заявляли, что мне нужно восстанавливать с ними отношения. И это произошло раз, второй, третий. И вот я хожу по дому у себя и думаю, ну, понимаю, что как бы мне как бы голос свыше все это говорит, и, что, и делать, что нужно это прям срочно уже, потому что напор такой был. Я ходила по дому и думаю, ну как, ну ситуация же безвыходная, то есть, ну мы же называем ситуацию безвыходной ту, которая выход один, и он нам не нравится. Вот. Тут, тут тоже был выход один, принять Христа, и он мне не нравился вообще этот выход. Я ходила по квартире, и я упала на колени, то есть у меня в квартире были полотна с богами, были идолы, перед которыми я молилась в лотоса. А тут я упала на колени, я отвернулась от полотна, и я плакала, и говорила на своем языке, а не на санскрите. Я говорила с Богом, с настоящим Богом, я молилась, чтобы Он решил эту ситуацию, чтобы... Ну, чтобы все сдвинулось с мертвой точки, чтобы какое-то решение пришло, и чтобы... Чтобы получить ответ на молитву, нужно зачастую что-то еще и сделать. После этого я написала Отцу, и Он пригласил меня поговорить. Вот. И после чего Иисус поместил меня в центр. В центр я пришла избавляться от независимости, как это ни странно. И сейчас я полностью стою тут зависимая, полностью зависимая от Бога, от родителей. У меня, Когда я приехала в Центр, мои планы вообще не совпадали, не совпадали с тем, что я имею сейчас. Я хотела совмещать две религии. Я хотела для родителей, для, для людей вокруг, я хотела быть миссионером и нести Христа, но в глубине изучать тайные знания, которые не принято вообще проповедовать, и это, ну, как бы считается, твой личный путь. Я считала, что это будет мое, а в мир я буду нести другое. Вот. и я приняла Христа, я открыла ему дверь, он вошел в сердце, я это прям почувствовала, но у меня был конфликт внутри, я не могла проститься с той религией, потому что, ну, это вера была, я верила в те вещи, и у меня были чувства к тем богам, и у меня был конфликт, я молилась Богу, ты, ну, реши, ты видишь, я не могу определить, ну, как бы у меня, я вижу, что Библия, ну, четко все говорит, но чувства, я не могу от них избавиться. Вот. И что сделал Иисус? Мне оставалось просто вообще стоять. Я не знала, что мне делать. Я просто вот так вот встала и стала смотреть, что делает со мной Иисус. Он сначала, он вошел в мое сердце, сначала размягчил его, оконемевшее это сердце, которое не хотело страдать. Он его размягчил. Я почувствовала печаль по Христу, по его страданиям. Потом он стал своими руками срывать вот эти грязные обои религии с моего сердца, которыми я обклеила, для уюта, для такого. Просто все как и звездка само осыпалась. Я просто стояла и понимаю, что у меня рушится то, с чем я даже не собиралась прощаться. И потом он наполнил сердце такой любовью, просто такой поток в сердце пошел, что оно очень быстро переполнилось, вот эта Божья любовь, эта полнота, и что оно, оно просто разорвалось в сердце. Просто кусочки по миру полетели, и сейчас из груди льется Божья любовь. И ничто не может ее остановить, никакие препятствия не могут стать на ее пути, потому что это и есть Бог. Вот. И сейчас, может быть, так сразу, это незаметно, но я тут вся стою с головы до ног, даже все крылья у меня в крови Иисуса Христа. И я отрекаюсь от тех богов, от, от поклонения, от тех духов, которые стоят за ними. Я исповедую. Своим Богом, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, Единого. Я благодарна Центру, благодарна вообще за то, что есть это место. Это очень благословенное место. Это, Бог там очень много чего делает. И Бог, я уверена, доволен плодами. Он очень великие чудеса там свои проявляет. Вот. Я благодарна Богу за то, что Он... В течение моей жизни не обращал внимания на мои планы, на мою жизнь. Он просто не обращал на них внимания. Он делал с моей жизнью то и со мной то, что он считал нужным. И ну, я только теперь могу понять, что это и есть благо. Все, что я придумывала, это ну, просто миф. И я благодарна огромному количеству. даже боюсь представить, какое количество людей за меня молилось по стране, по всей и я на себе ощутила, что такое, когда за тебя молится. Ну, теперь я это понимаю. То есть, когда я ушла от Бога, я постоянно понимала, что Иисус рядом со мной. Он приходил ко мне, через, также же через прохожих, очень часто проходил. Он спасал меня от смерти несколько раз, когда я хотела себя убить. Он приходил ко мне через других людей. Я понимала, что это Иисус. И у меня вот был один вопрос. Я от тебя ушла, я отреклась от тебя. ты тот, почему за мной пошел? Почему ты рядом со мной? И когда, когда верующие молятся за человека, Иисусу, то за этого человека перед Отцом Иисус молится. Он молится за Него. И в какой-то момент он просто берет этого человека, притягивает к себе, обнимает, и ты уже ничего не можешь поделать с этой любовью, ты не можешь ей противостоять. Как бы ты до этого не вырывался от Христа, ты просто обмяк такой в Его руках, и понимаешь, что вот она вот жизнь, вот она счастье, вот он смысл. Вот. Ну, и в связи с молитвой у меня есть еще нужда. У меня есть трое друзей, которые, ну, с того мира, они тоже в той религии. И просьба молиться за них. Их зовут Яна, Леся и Мирон. Завтра меня Бог выгоняет на жатву, мне надо будет разговаривать с ними. И мне нужно, ну, Бог будет свидетельствовать через меня им, чтобы, чтобы их сердца были го открыты, готовы слушать, чтобы, чтобы это было плодотворно, чтобы, чтобы Бог через меня говорил, а не я говорил. Вот. Потому что эти люди, они, они очень тесно связаны с оккультными практиками, там колдовство, там духи, там демоны к ним прикреплены очень сильные. И сатана за этих людей держится зубами, они ему нужны но еще больше они нужны Царству Божьему. И поэтому я прошу молиться за них, за мое служение там, чтобы был плод, чтобы не только я была плодом, но чтобы Бог явил себя во всей славе. Аминь.